Без системности мы проливаем кровь постоянно, коллеги. мы льем эту кровь. Когда крови много, мы можем себе позволить ее лить, лить, лить и добиваться результата. Она в конце концов кончается. И новый этап, на новую ступеньку мы уже просто не перепрыгиваем, потому что у нас кончился этот а, запал. И бывает еще более мощное ограничение. Мы ведь живем в условиях сверхбыстрого роста технологий. И сегодня мы просто упираемся в технологический барьер. И, например, если мы не внедряем автоматизированный личный кабинет, автоматизированную логистику или э, омниканальные средства связи с клиентами, куда бы он там ни позвонил, ни написал, мы везде все рямки в одном месте его видим, мы уже не успеваем за рынком. И без системности просто это реализовать не получается, потому что все в запарах бегают, реализуют запросы текущих клиентов, а новые проекты развития, они у нас так и висят там на бумажке или блокноте. То есть можно без системности добиваться результата через кровь, и через риск не попасть на следующий паровоз, не запрыгнуть на новую ступеньку.